добрый день дорогие друзья сегодня мы будем говорить с вами о том что дается человеку в подарок при рождении и что он начинает ценить только когда теряет мы будем говорить о здоровье мы очень редко задумываемся над тем что что мы должны самое главное оставить в наследие нашим будущим поколениям и я благодаря тому, что уже более 20 лет занимаюсь китайской медициной, осознала, что самое важное, что я могу дать своей семье и своим детям, это традиции и навыки здорового образа жизни. Это когда при любой ситуации мои дети не бегут в аптеку за таблеткой, а понимают, что у них в руках есть определенные знания, есть в руках определенная система здоровья, которая поможет им в любой ситуации исправить все и восстановить состояние здоровья. Начало этого пути лежит в традиционной китайской медицине. Тысячи лет императорские врачи собирали знания о живой и неживой природе для того, чтобы продлить активное долголетие императорских семей. Эти знания передавались из поколения в поколение и превратились в огромный пласт культуры, который считается основным достоянием китайского народа. В своей оздоровительной системе в основу корпорация Фаху положила одну из теорий китайской медицины, которая называется Яншен. В переводе с китайского это пестование жизни. Вдумайтесь, какое красивое и непривычное для нас слово. Что такое пестовать жизнь? Это значит каждую минутку, каждый день создавать условия для нормальной жизнедеятельности нашего организма и ее взаимодействия с окружающим нас миром. В основе теории Яншен, или философии Яншен, лежит понимание, что для здоровья человеку нужно следить за тремя составляющими. Яншен ⁇ психологии, Яншен ⁇ поведение и Яншен ⁇ питание. Яншен ⁇ психологии ⁇ это в первую очередь наша вера в ресурсы своего организма. Я считаю, что самый главный недостаток западной медицины в том, что она разуверила человека в возможности его организма. В то, что она привязала человека... К медикаментам и приучила к мысли, что ни одно хроническое заболевание не может быть излечено. В противовес в китайской медицине китайский врач всегда... Будет поддерживать да, веру человека в то, что его организм может все. И одно из основных понятий китайской медицины, э, это что в организме не бывает необратимых процессов. Что если создавать на протяжении определенного периода времени условия для восстановления, то организм всегда может восстановиться. И тому есть огромное количество примеров. И я всегда поддерживаю людей, которые приходят, достаточно серьезными проблемами, и при этом говорят, я верю в то, что я выздоровлю, я верю в то, что я обязательно справлюсь с этой проблемой. И я понимаю, что я обязательно дам ему в руки ту систему оздоровительную, которая поможет ему стать здоровым человеком. И в противовес, если приходит человек, который говорит, что вы мне тут сказки рассказываете, хронические заболевания не лечатся, я этим уже 30 лет болею, я 30 лет принимаю лекарства, и вы мне говорите сейчас, что я смогу стать здоровым, мне очень трудно уверить этого человека в том, что что он сможет выздороветь, потому что он не хочет расставаться со своей болезнью. То есть она живет у него уже глубоко внутри, на уровне его убеждений. Поэтому яншин психологии – это один из основных моментов, благодаря которым мы меняем свое отношение к к нашей болезни, мы меняем свое отношение к окружающему миру и окружающим нас людям. Мы э, научи, научимся э, принимать да, людей такими, какие они есть. Мы учимся э, менять свою позицию в отношении многих вещей, которые происходят в нашей жизни. Э, в яншин психологии также входит понятие любви и благотворительности и того добра, который мы можем в этой жизни сделать. И в китайской философии это одна из основ, потому что оздоровительная Система корпорации фахоу это не просто здоровье это изменение вашего внутреннего мира яншин поведение это наши с вами жизненные привычки говорят посеешь привычку пожнешь судьбу да? то есть мы с вами настолько зависимы до да, от того что наработали в течение жизни и очень часто имеем очень много плохих привычек это например поздно очень ложится спать очень поздно кушать на ночь, и причем вечером съедать весь дневной рацион. Не завтракать по утрам. Мы имеем привычку не... То есть ездить везде на каком-то транспорте и мало ходить пешком. Мы имеем привычки очень долго сидеть перед компьютерами да, и вести пассивный образ жизни. То есть давать преимущество жизни в больших мегаполисах, где мы живем в постоянном шуме, в постоянной суете. Это Хотим мы того или не хотим, но это разрушает наш организм и очень сильно влияет на состояние нашего здоровья. В корпорации ФОХО с ее оздоровительной системой мы учимся постепенно менять свои привычки, понимая, почему это нужно делать, и почему это так важно для восстановления нашего здоровья. И, конечно же, яншен питание. Мы с вами есть то, что мы едим. И, я думаю, ни для кого не секрет, что сегодня, хотя в магазинах огромное количество различных товаров, мы с вами не можем получить с обеденного стола все необходимое для того, чтобы восполнить ресурсы организма и накормить клетку. Потому что продукты питания не соответствуют тем критериям, которые должны быть. Они не несут той энергии, которую должны донести. Да, и нам очень много э, средств массовой информации о, говорят о том, что э, вот эти продукты плохие, и эти, и эти, и эти плохие. И очень мало говорят о том, а где выход. Как, нужно себя, как можно сегодня создать нормальные условия для того, чтобы напитать каждую клеточку нашего организма. В китайской медицине... В основу да, положено единство человека с той природой, в которой он находится. И они считают, что человек это частичка микрокосмоса в макрокосмосе, который живет по тем же самым законам, что и весь остальной мир. И в основу китайской медицины китайской философии всей положены универсальные законы природы. Две знаменитые теории. Одна из них это теория иньян или теория... Двуякости мира, которая говорит о том, что весь мир разделен на две противоположные энергии, то есть светлая энергия – это энергия яйцкая, это энергия света, это энергия тепла, это энергия выталкивания, это энергия мужчины, это энергия верха, это энергия любви, активного движения. Темная энергия – это энергия покоя, это энергия темноты, это энергия накапливания, это энергия женская. Это вот эти две энергии находят в мире и в каждой частичке этого мира в состоянии постоянной подстройки под общие, общие природные какие-то явления. То есть и если в мире происходит резкое колебание и переход из одного состояния в другое, да, э, то тогда в мире происходят стихийные бедствия, засухи, наводнения, землетрясения, войны на социальном уровне. И, а если все время этот механизм работает, механизм баланса этих двух энергий, то мир находится в состоянии гармонии и равновесия. Эта теория перенесена тысячи лет назад на организм человека, у нас с вами тоже есть два энергетических начала, яйнская и инская. Яйнская энергия в нашем организме отвечает за активное движение. Да? Помощью нее мы с вами утром просыпаемся, мы пишем какие-то планы на день. Мы э, активно э, достигаем целей. Это энергия выталкивания, это энергия очищения с помощью этой энергии мы любим. Вот, мы занимаемся благотворительностью. То есть это э, энергия, которая постоянно да, заставляет нас быть в движении, в активном. Вот. Темная энергия инская. Это энергия, с помощью которой мы засыпаем вечером. Это энергия расслабления. Она позволяет нашему сердцу не только сократится, сократится в янскую фазу, да, но и расслабиться в янскую, она расширяет наши сосуды. Это энергия накопления питательных веществ, то есть с помощью этой энергии мы делаем запасы в организме. Да? Вот. И вот э, благодаря балансу постоянному этих двух энергий, благодаря их подстройке, к изменениям внешнего мира и к тем агрессивным воздействиям, которые приходят в наш организм, да, у нас с вами и происходит регуляция да, состояния здоровья и регуляция гармоничного нашего состояния. И если только в организме человека одна из энергий начинает длительно да, преобладать на другой и нарушается этот баланс, то это неминуемо приводит к хроническим заболеваниям. А если вот эти две, э, две энергии постоянно могут приспособиться к изменениям внешнего мира и к тому, что на нас воздействует из внешнего мира, тогда по китайской э, философии, по китайской медицине это и есть залог активного долголетия. То есть если эти две энергии в нашем организме находятся в постоянном балансировке и могут постоянно подстроить наш организм, то тогда... У нас с вами в организме работают три божественных процесса. Это механизм самодиагностики, механизм саморегуляции и механизм самовосстановления. Что такое э, самодиагностика? Самый простой пример – это когда мы чувствуем где-то боль. В... Э, в обычном процессе, да, в организме, если появилась боль, это симптом, такой звоночек о том, что э, произошли изменения, которые организм должен обязательно да, отрегулировать. И должна включиться обязательно механизмы саморегуляции и самовосстановления. И организм из этой проблемы должен выбраться самостоятельно. Вот если это произошло, значит человек все восстановился полностью. То есть... Как, что мы обычно делаем в жизни, когда у нас возникает боль? Нас с вами приучили, что боль это тот симптом, который нам мешает жить. Вот, и поэтому мы моментально да, имеем всегда под руками какие-то обезболивающие, спазмолитические препараты. И э, если человек да, привык при любом проявлении боли принимать обезболивающие или противовоспалительные препараты, что при этом происходит? То есть мы, мы э, нарушаем, да, работу божественных механизмов. То есть мы не даем организму включить после самодиагностики механизм саморегуляции и самовосстановления. А потом мы удивляемся, почему да, вдруг да, э, у нас очень мало сил, мы сильно очень устаем, то есть цепляется одна болезнь другой. Вот на самом деле мы с вами не сохранили самую большую ценность баланс энергии иньянь. Для того, чтобы понять, как это все работает в мире и в нашем организме, существует вторая теория, которая называется теория э, Усин или теория пяти первоэлементов, которая говорит о том, что весь мир образован путем взаимодействия пяти начал или пяти стихий. Огонь э, сгорая порождает пепел, то есть он дает жизнь Земле. Земля в своих недрах образует магму или металл, вот, а металл при охлаждении конденсирует на себе влагу, то есть он рождает воду вода дает жизнь дереву или растению дерево нагреваясь порождает огонь это внешний круг взаимного порождения стрелочки в этом круге направлены в одну сторону по часовой стрелке и взаимоотношения между первоэлементами здесь называются мать сын это говорит о том что предыдущий первоэлемент всегда является матерью для следующего то есть он всегда готов помочь следующему первому элементу, да, да, питательными веществами, энергией при необходимости. То есть это, э, это янский круг, да, это круг <coughs> порождения, и если есть э, круг порождения, то по теории иньян будет обязательно и э, круг торможения или разрушения, то есть это инский круг, огонь, плавит металл, металл рубит дерево, дерево своими корнями разрушает и истощает землю, земля препятствует продвижению воды, а вода гасит огонь. Вот сейчас появились на круге Усин внутренние связи, они называются дед-внук, это связи тормозящие и разрушающие. Вот, если посмотреть на круг Усин, вот, то представьте себе, что вот этими взаимодействиями пяти стихий в китайской философии описывается все устройство мира. Тысячи лет назад китайские медики перенесли теорию УСИН на организм человека и пользуются этим по сей день. И они считают, что элемент элементу огонь в нашем организме соответствуют энергетические системы, да, которые включают в себя органы сердца и тонкий кишечник. элемент элементу земля соответствует селезенка, поджелудочная железа. И желудок. Первый элемент у металл, легкий и толстый кишечник. Первый элемент у вода, почки, мочевой пузырь, а дерево, печень и желчный пузырь. Вот если сейчас на нашей, на этой схеме появились наши с вами органы и системы. Давайте обратим внимание, сердце, селезенка, легкие, почки и печень это плотные органы, у которых есть свои особенности. Они относятся к кинской энергии, они накапливают, да, накапливают Энергию напавливают питательные вещества. И у них есть одна особенность. Они не умеют с нами разговаривать. То есть мы очень долго не чувствуем, да, что там что-то происходит. И, как правило, боль возникает уже через 5-7 лет после того, как начались разрушающие процессы в этих органах. И это происходит только тогда, когда орган начинает увеличиваться в размерах и растягивать капсулу, в которой он находится. То есть и это нас всегда вводит в такое заблуждение, потому что когда человеку говоришь, что у вас есть проблемы, допустим, там с печенью, человек говорит, а у меня, а меня не болит ничего. И не будет болеть. Очень долгий период времени, а когда уже болит, тогда уже это хроническое заболевание. Каждому из плотных органов по теории иньян соответствует полый орган, у которого задача выводить и очищать наш организм. Эти органы очень сильно иннервированы, они всегда являются такими диагностическими звоночками. Вот. к ним относятся сердцу, соответствует тонкий кишечник, селезенки, желудок, легким, толстый кишечник, почкам, мочевой пузырь, а печени желчный пузырь. И если каждый вспомнится, то каждый понимает, что как болит желудок, каждый в своей жизни чувствовал хотя бы один раз точно. Потому что эти органы, они призваны очень быстро нам давать знать о том, что начались какие-то повреждения в организме. Каждому из первоэлементов соответствует и время активности наших органов и систем. Два часа активности в сутки и два часа неактивности. Сейчас эти цифры появились на, на схеме, и мы об этом будем подробнее говорить в следующих наших встречах. И также каждому из первоэлементов соответствует определенное время года, поскольку природа достаточно циклична в своем развитии. Мы с вами не сомневаемся, что за зимой придет весна, а за весной – лето это замкнутый цикл, и он перенесен на э, теорию Усин, и в китайской философии считается, что огонь это э, проявление максимального ян, то есть он соответствует времени года лета, да, это максимальное тепло, максимальная жара, максимальное э, буйство, да, природы. Вот дальше э, переход в первый элемент земля, так называемый межсезонье, который соответствует концу лета, началу осени, под Другим источникам первый элемент э, вообще, межсезонья <coughs> активно 4 раза в году на смене сезонов, что помогает э, нашему организму приспособиться к переходу из одного сезона в другой. Вот. После э, первого элемента земля идет металл, которому соответствует время года осень. Вот. После осени Первый элемент вода соответствует время года зима, а после зимы, естественно, приходит весна, которому соответствует первый элемент дерева, а весна как раз дальше порождает э, лето. Итак, цикличный э, круг. Если мы с вами вспомним, то э, самые нестабильные да, состояние в природе и в организме соответствуют э, именно переходным сезонам, времени года э, весна и осень. И нам очень важно создавать условия для того, чтобы организму было намного легче переходить из крайнего яньского состояния лета в крайне иньское состояние зима, где природные процессы прямо противоположны. И чем легче вы переносите любые природные изменения, да, чем меньше вы метеозависимы, тем лучше работают процессы регуляции в вашем организме. Глядя на вот этот круг усин, где, в общем представлен весь наш организм, мы можем с вами сделать следующие выводы. Знание универсальных законов природы дает человеку понимание, что своевременная работа связи в круге усин обеспечивает баланс энергии иньян в организме и гарантирует активное долголетие. Длительное употребление химических лекарственных препаратов, Неправильный образ жизни разрушает эти божественные механизмы. Источник нашего здоровья находится в неразрывной связи человека с природой и энергетической целостности организма. Если посмотреть внимательно на круг усин, то каждый из наших органов четырьмя стрелками, четырьмя энергетическими связями, да, соединен с остальными органами и системами. И отсюда в китайской медицине организм человека рассматривается только в целиком, как единая энергетическая система. И если мы знаем эти законы, если мы умеем ними пользоваться, то это дает возможность мудрого подхода к сохранению и восстановлению здоровья. Корпорация Фахо на основе на теории Яншиэн, универсальных законов природы, используя самые лучшие методики традиционной китайской медицины, такие как траволечение, минералотерапия, магнитотерапия, рефлексотерапия, и используя самые новейшие достижения науки современной, создала уникальную оздоровительную систему для восстановления и поддержания здоровья.